Сразу за Московской кольцевой дорогой располагается знаменитый на всю страну совхоз имени Ленина. Здесь уже более ста лет работают на земле люди, и их труд по достоинству оценивается. Зао совхоз имени Ленина продолжает благодарить своих пенсионеров даже после завершения их трудового пути. Сегодня у нас предпраздничный день. Мы поздравляем наших пенсионеров с наступающим праздником, с Новым годом, с Рождеством. И к празднику дарим всем небольшой, небольшую сумму, денежку. 5 рублей к Новому году mm -hmm. и mm -hmm. Несколько раз в год профсоюзная организация народного предприятия осуществляет денежные выплаты. 21 декабря 2021 года в помещении клуба пенсионеров «Золотая осень» в очередной раз им вручали по 5 тысяч рублей. Пожилые люди остались очень довольны и благодарили Павла Грудинина за заботу о них. Работали, как работали, хорошо, и вы нашу работу продолжаете. Спасибо вам, особенно Грудинину и всем работникам совхоза. Дай Бог, Павла Николаевича, доброе здоровье вот. и счастье счастья, и всех ему благ, сделаю благ, вот. И успеха во всем ему. Очень заботится. Все, мы спасибо говорим, здоровья желаем. Дай Бог ему, чтобы он подольше проработал и нас не забывал, пока мы живы. Я желаю всем-всем-всем здоровья, Павел Николаевич, терпения. С Новым годом ему, жить ему сто лет и дай Бог терпения. Но не только пенсионеров порадовало ЗАО в канун Нового года. По итогам года уходящего поощрили и работников частного учреждения Центр культуры Сафоза имени Ленина. Им были выделены 500 тысяч рублей премии по итогам года уходящего. Огромное спасибо сказать всему коллективу культурного центра, который действительно вложил душу. Я думаю, я выражу общее мнение, что они достойны... Каких-то тоже подарков к Новому году. Поэтому совхозом Ленина решил 500 тысяч рублей выделить на э, премирование работников э, культуры. Красота. Просто красота совхоз. Вот я живу на развилке. У нас развилка и совхоз. Две большие разницы. Вот такая она территория социального оптимизма, расположенная за МКАДом, прямо на границе с Москвой. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. Не забывайте нас поддерживать лайками, репостами, комментариями и пожертвованиями. До скорого!